Дорогие друзья, с вами 10 выпуск Смел Шоу и его участники Елизавета Аладина, Алексей Ладный и Алексей Громов. На сегодняшнем нашем выпуске мы решили оценить политическое сознание провинциального обычного городка. И посмотрите, что у нас получилось. Мы сделали некоторые выводы. Каково настроение у местных жителей перед выборами 2018 и кто по этому поводу, какое имеет мнение? Пожалуйста, поделитесь вашим мнением, за кого вы планируете голосовать? За Путина. Почему? У меня к нему просто доверие. А вы? Также ему доверяю. Например, Алексея Навального вы знаете? Знаем. Скандальный. Только не за него. Да. Нежелательно. Нежелательно. Эти люди уже просто выжили из ума. Он под следствием судился, у него уже там что-то с лесом было по в Киров, покировской области. Хорошо. Нет, нет, только не за него. Хорошо. Откуда вообще берется вот это мнение людей? И.. Если честно, вот все доводы, которые, которые я услышал при опросе, меня ну, некоторые уводили в жуткое бешенство, и все эти доводы были настолько примитивны, что я даже не хотел спорить, просто я не видел в этом смысла. Просто людей настолько пропитала вот вот цены Зомбировала Н НТВ, Первый канал Они просто реально зомбировали людей Они уши такой лапши наложили что они просто слепо верят Я не понимаю, как можно так слепо верить тому, что говорят на телевидении Я конечно понимаю, что бабушки не, про... не приобщены к Ютубу к Интернету и у них вообще нет как бы альтернативы, да? И таких людей мне с какой-то стороны даже немного жалко, потому что это не их мнение. Это мнение, нет, да, Это мнение. мнение, навязанное властью. И надо понимать, что, да, в принципе по опросам у нас разделились как бы два лагеря: те люди, которые смотрят телевизор, и те люди, которые смотрят. интернет. Вы да. не можете меня пригласить, а вы только что сказали. Я могу. Вы не можете меня нет. пригласить. Вот, То есть а... я могу пригласить, а мне скажут нет. Отлично. Вот. А... У нас есть закон. Какой-никакой он есть. В законе прямо написано, цензура запрещена да. в России. А, не приглашение каких-то людей по списку, меня, кого, ну, каких-то этих людей, это нарушение закона. Да, когда человек смотрит просто телевизор, понимаешь, ему ничего другого не предлагается, в принципе. Вот он смотрит, что ему дают каждый день, а грубо говоря, как еще Геббельс говорил, если человек каждый день говорит, что он свинья, в позднее рано захрюкает. Я не хочу оскорблять этих людей, но это так. Потому что если каждый день человек говорит одно и то же мнение, он скажет, что других мнений не существует. А в интернете ты включаешь свое собственное здравомыслие. Но учитывая, что сейчас вот такие обстоятельства как бы творятся у нас в России, в стране, вообще в мире, да, то еще пока неизвестно, что будет в следующем году, и время покажет и вообще.. Я даже не знаю еще, посмотрим, как поведут себя избиратели Алексей Навальный Но ну, я просто про него ничего не знаю Ты не считаешь, что там делать нечего, все уже решено Но я еще раз говорю, что если вы не придете на выборы, ваш голос все равно на кого-то перепишут да. Так вот прибыли. Нет у нас явки 60%. Я понимаю, как бы если вы не поддерживаете Путина, да, и просто не идете на выборы, это то же самое, что вы поддерживаете Путина. Вы придите и проголосуете. Хотя бы за кого-то все, хотя бы. Если уж прям да. совсем вы не имеете других перспектив. Или хотя бы за любого, но не за Путина. Иначе, друзья, ваш голос в итоге пойдет за него. Это уже доказано на опыте, на опыте предыдущих выборов. Я не верю, конечно, выбор. В этот раз я смотрел кучу роликов в интернете, как на осенних выборах забрасывали кучу... Учителей просто... Как кучу. это называется? Бумажки вот эти, которые суют туда. Кучу билетни, да. забрасывали в урны. Ты что, ты свеча... учителя, элита нашего общества это делала. За кого вы будете голосовать? За Владимира Владимировича Путина. Почему? Он мне нравится. Спасибо. Я считаю, что если человек не хочет слышать, он не услышит. чтобы мы ему не говорили и не доказывали, он просто у себя в голове, просто, ну, такой табу равно, ставит. Есть... На любую информацию. В любом случае люди не виноваты. Ну, не Их сделали, сделали такими власть. а именно цензура. Ну, я... А с... я знаю, кстати, как Алексей боролся с этим. Ну, ты спросил, как с этим боролся. Я знаю, кстати, боролся. Люди, становитесь гражданами страны. А первое, что... Уражает человека как гражданина, когда он активно участвует в выборах. Половина вообще не ходит на выборы и не выйдет в этом вообще никакого смысла. Ну вот просто ни за Путина, ни за кого, ну вот просто наплевать, так? Он не считает, что ничего просто они считают, что Путин и так выберут без меня. Вот, Это считают, очень ну, пассивная э, гражданская позиция. И вот как с ней бороться? Вот, во-первых, человек просто говорит, что все равно Путина, значит, что он считает, что он вообще живет в какой-то стране феодальной. То есть он вассал какого-то феодала, вот есть феодал, все, все Нет, же нарисовано. Нет, вообще с такими людьми, неполитическими, недееспособными, должна как-то бороться власть и заставлять их как-то приходить на выборы. А наоборот, эта власть, этого делать не будет, власти, это власть, это выгода. Это выгода. У нас сейчас вся, вся вот эта избирательная программа, избирательный вот этот законодательство избирательная, заточена на то, чтобы вот эта система выборов была полностью управляемая. И вот мы сейчас на своем вопросе очень четко это увидели. То есть люди фактически просто зомбированы. Здравствуйте, вы знаете, что в следующем году будут проходить выборы президента. Не могли бы вы сказать, за кого вы планируете голосовать? Ну, вообще так-то за Путина, потому что других кандидатур нету, ну, которые, какая-никакая стабильность в государстве есть. Вот. Путина обвиняет, ну, что его обвинять? У него он занимается внешней политикой обороной страны, границы охраняет. А ругать Медведева надо, он внутренней политикой занимается, поэтому и люду так хреновато живется, особенно пенсионерам. Я это знаю. Ну, два варианта президента, либо Путин, либо Жириновский. Но Жириновский никогда президентом не станет, ему просто не дадут, потому что будет война. Это 100%. Если даже войны не будет, то неизвестно, как, какая стабильность будет в государстве, или не будет, хрен не знает что будет. Так что, скорее всего, пока Путин, больше кандидатуру я не вижу. А вы знаете Алексея Навального? Ага, в тюрьме он сидеть должен. Почему? Нечего разлагать изнутри страну, глядь. Во всем виноват Алексей Навальный. И вот это безумие людей, которые в 18 лет сидят у власти, оно, ну, оно захватывает все, она поедает всю страну. У нас страна с населением не политически дееспособным и некоторые люди, например такие как Олег Алексейников, считают, что вообще этой стране нужен вот именно монарх, что вот он иными словами там в своем интервью для говорил что мы рабы как бы, а рабам нужен монарх, потому что мы не можем изъявлять свою волю, так и зачем нам власть, если мы с ней не сможем как бы соблюдать. Да? И более того, я считаю, Путина нужно сделать императором, потому mm -hmm. что в этой стране никакая Демократия никогда не приживется. Я в этом убежден. Меня можно резать на куски. Я знаю этот народ. Я с Камчатки вчера полетел. Это у меня в не своя. Это народ, который... Ему нужен царь. Нет, ну, в принципе, все мне понравилось. То, что молодежь... Молодежь. молодежь она. Как бы контролирует себя, она выбирает вообще она информацию, хотим... она смотрит да, интернет, да. она не, не дает себе возможности зомбироваться через телевидение. Вы знаете, что в следующем году будут выборы президента, не могли бы вы сказать, за кого вы планируете голосовать? Ну, я думаю, скорее всего, буду за Навального голосовать, так как пора уже менять что-то в стране, думаю, дать шанс молодым, новым людям. А, потому что перспективу нужны стране. Конечно, конечно, переменные, потому что что творится, вот, если посмотреть на том же ютубе, что там полиция делает, что там другие вышестоящие люди. Мы оканчиваем вузы, мы оканчиваем технику, мы получаем какое-то образование и потом очень долго мучаемся, чтобы найти работу. Эта проблема, я считаю, уже всех затронула. И все почему? Потому что государство не предоставляет рабочие места. Многие вынуждены после своих учреждений, учебных, работать не по специальности, потому что, да, потому что нет просто работы по специальности, также нет бюджетных мест, чтобы обучаться, мы просто не видим перспектив. Во-первых, я считаю, нужно сделать абсолютно прозрачными эти выборы, первое. Второе, это агитация, и агитация на абсолютно профессиональном уровне. И если это возможно, нужно взять и достучаться до этих бабушек, просто, чтобы они хотя, хотя бы знали, кто такой есть Алексей Иванович, чтобы, чтобы они вообще знали, что есть кто-то еще помимо Путина. Это вообще, вообще друзья, страшные вещи, если гав, а, абсолютно какое-то количество людей говорит, что кроме Путина никого не знает, и поэтому только за Путина будет Хотя голосовать. у нас в стране демократия. Скажите, пожалуйста, за кого вы будете голосовать? Я буду за Владимира Владимировича Путина. А вы? И я за Путина. Можно в двух словах, почему? Ну, нам нравится сейчас. Нравится. Нравится все устраивает, нам, да? Да, да? устраивает. И как он, он говорит, и все-таки нас он не забывает. У -у -у. Вот. А вот таких вот. людей, как Алексей Навальный, вы знаете? Я не знаю. Я не... Как -то Алексей? Алекс... Алексей Навальный? Не знаем такого. Но мы все-таки хотим, чтобы каждый из вас стал Деятелем, который имеет активное политическое сознание, который знает, что он хочет быть свободным гражданином, вот и никто не просто... сможет ему в этом помешать. Я... Нам надо воспитывать гражданское общество. Наш выпуск под... подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Будем стараться со стороны правительства, чтобы в отношении того, что вы делаете, были не только клики, ну и лайки. Пишите нам на почту, она на экране сейчас появится. Пишите комментарии, мат приветствуется. Всем спасибо за внимание. А всем пока. пока.